Третья петля на выбор возьмешь либо черно-синюю, либо классическую черную. То есть я две сделала для третьего варианта. Кстати, мне нравится идея. Здесь подушки такие получились, шкардусные. Я бы себе хотела такую маску для сна.